Здравствуйте дорогие друзья, на связи как всегда Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодняшнее видео очень важно для каждого невротика, кто хочет разобраться в своей проблеме, наметить пути решения и понять, как выйти из этого состояния. Мы сейчас обсудим, что такое ВСД, невроз, панические атаки, тревожное расстройство. Да? То есть, как бы мы это ни называли, это на самом деле одна и та же проблема, состоящая из нескольких компонентов. И ваша задача сейчас очень внимательно понять. Я хочу донести до вас одну очень важную мысль, которая как раз, если она приживется, она позволит вам в течение каждого дня двигаться на улучшение своего состояния и на избавление всех своих проблем. Теперь давайте перейдем к сути вопроса. Что вам нужно знать, если у вас есть невроз, что вам нужно про это знать? А что, ну, что очень важно как бы знать для того, чтобы этим не заниматься? Да? Потому что на сегодняшний день очень много информации, есть некий информационный шум, и вы начинаете путаться. Поэтому мы сейчас с вами попробуем по шагам вместе, четко разобраться в этой проблеме, понять, из чего она состоит, как она устроена, и логично вы поймете, что же с ней потом делать. Давайте в первую очередь определимся. На сегодняшний день, пока вы находитесь в неврозе, предположим, мы не знаем слово невроз. Да, вот предположим, мы сейчас забываем слово невроз, и давайте просто обсудим ваше текущее положение дел, в то, что вам сейчас мешает жить радостно, полноценно и счастливо. И это очень важно, потому что когда люди пытаются убрать мышление, поменять тревожно-мнительный характер, избавиться от своих ошибок мышления, там, катастрофизации, повысить свою самооценку, они забывают на самом деле, что мешает им жить качественно, радостно, счастливо. Да? Поэтому давайте определимся, что на сегодняшний день, отличает вас от того состояния когда вы считали что вы себя хорошо чувствуете да то есть что в чем разница и давайте я попробую ответить разница в том как вы физически себя чувствуете в течение дня. То есть день проходит, и вы физически ощущаете дискомфорты в теле. Это могут быть пугающие симптомы, периодически возникающие, фоново возникающие, различные комбинации симптоматики. Они могут вас пугать, раздражать, доставлять вам дискомфорт, неудобства, приводить даже к болевым каким-то ощущениям. Это первое. Да, мы говорим, мое ежедневное физическое состояние – это то, что является одной из проблем, которая мешает мне радоваться моей жизни, быть счастливым и забыть про все эти проблемы. Не смотреть такие вот видео, а заниматься своими любимыми делами. Это первое. Второе мое эмоциональное состояние в течение каждого дня. Я испытываю часто тревоги, волнение, беспокойство, переживания. Постоянно э, начинаю что-то мусолить в голове, от этого еще больше завожусь. Накручиваю себя, беспокоюсь А также раздражаюсь, злюсь, обижаюсь Испытываю чувство стыда, вины То есть я испытываю определенное количество негативных эмоций В течение своего дня И здесь мы уже говорим о двух вещах да? Физическое состояние в течение дня Эмоциональное состояние в течение дня Все ли это? Нет, не все Следующим моментом могут являться проблемы в образе жизни. То есть мой образ жизни, который я сейчас веду, а это плохой сон, то есть я плохо сплю. Это мой образ жизни, то, как я сплю. Второе, плохой аппетит, то, как я питаюсь, я плохо питаюсь. Третье, это моя утомляемость, я постоянно чувствую усталость. Я делаю все то же самое, но устаю гораздо сильнее. Это мой образ жизни, который тоже мешает мне нормально себя чувствовать. То, что происходит у меня в течение дня. Плохой сон, аппетит и утомляемость. И четвертый момент, опционально. Он может сейчас у вас быть, а может и не быть. Это сильные приступы паники, когда я боюсь, что прямо сейчас со мной что-то произойдет плохое. Я умру, сойду с ума, опозорюсь. То есть, когда я считаю, что прямо сейчас это со мной произойдет, это сильный приступ паники. Итого четыре компонента. Очень важно понять, что если бы мы не знали слово «невроз», вы бы рассказали мне о том, что вас сейчас беспокоит об этих четырех компонентах. Почему это важно? Потому что на самом деле слово невроз – это некое обобщение всех этих четырех компонентов, которые у вас есть. Не факт, что у вас прямо сейчас все четыре компонента. Возможно, вы на том этапе, когда проблемы с осном или аппетитом, утомляемость у вас еще нет. У вас только тревожность и симптоматика. Может быть, у вас все... Может быть, у вас вообще только есть повышенная тревожность. Но это всего лишь степени проблемы. Да? То есть, сколько у вас есть этих проблем. Итак, теперь давайте с вами сосредоточимся. Я сейчас перечислил очень важный момент. Я перечислил вам реальные проблемы, которые вы называете неврозом, и все вокруг называют неврозом, и которые мешают вам жить, и которые отличают вас сейчас от вас тогда, когда вы радовались жизни и чувствовали себя полноценным человеком. Отсюда у меня важный вопрос. С чем вам нужно работать? С неврозом или с теми проблемами, которые я перечислил? И это первый инсайт, который сейчас должен зажечься у вас лампочкой в голове. Работать с неврозом не нужно, потому что невроз это обобщение отдельных моих проблем. В зависимости от того, какая у меня комбинация проблем, мне нужно работать с теми проблемами, которые у меня на сегодняшний день есть. То есть в этом вся суть Люди пытаются работать с неврозом И всем говорят, изменяй мышление Вводи правильные привычки Меняй свой тревожно-мнительный характер Делай различные упражнения Но на самом деле самое важное Это понять, а вообще Какие на сегодняшний день ежедневные проблемы у меня есть Которые меня отличают от нормального прекрасного состояния К которому я стремлюсь Потому что если этих проблем не будет то, соответственно я буду жить радостно и счастливо я очень часто привожу такой пример предположим вот у вас невроз да вот вам говорят там кто-нибудь психиатр психотерапевт вам ставят у вас невроз или просто говорит невроз или в интернете вы увидели что у вас невроз и приходит какой-то человек и говорит да что у тебя невроз да я сейчас справку выпишу что у тебя его нет дает вам справку все у тебя нет невроза это официально Изменится ли от того что вы Получили справку, что у вас нет невроза в вашей жизни. Нет, не изменится. Потому что те проблемы, которые были, они остаются. Всего лишь обобщенное слово невроз вам сказали, что у вас его нет. Но это не меняет вашей жизни. Поэтому самое главное, это не зацикливаться на название. Почему? Потому что это же название, оно может быть переформулировано по-другому. Есть очень много аналогов – кардионевроз, кардиофобия, тревожное расстройство, генерализованное тревожное расстройство, тревожно-депрессивное, обсессивно-компульсивное расстройство, паническое расстройство, син синдром навязчивых мыслей, вегетососудистая дистанция, синдром вегетативной дисфункции. Видите, сколько много диагнозов и почему их так много? Потому что они все объясняют вот этот набор проблем, которые мы сейчас с вами перечислили, да, четыре компонента, с разных как бы, точек зрения. Но по сути это одни и те же проблемы в своей комбинации у людей, которые присутствуют. И бесполезно пытаться искать информацию, вот это очень важно, бесполезно искать информацию по избавлению от нефроза, по избавлению звезды. Потому что у вас своя комбинация проблем, и не все эти техники и методы будут вам подходить. И опять же, люди очень часто они забывают, для чего они все это делают. Вы делаете это для того, чтобы лучше свое состояние. Надеюсь, эту мысль я в голову вам внес. Очень хочется на самом деле помочь большому количеству людей избавиться от этой проблемы, но для этого вам нужно в первую очередь понимать эту проблему достаточно хорошо, и тогда вы сможете от нее избавиться. Потому что пока вы как слепые котята двигаетесь в хаотичном направлении, вы палите время и свои, свои силы, которые есть. Поэтому лучше посмотреть вот такое видео и понять что-то для себя новое, чтобы потом смотреть другие видео, понимаете? То есть это видео вы смотрите для того, чтобы вы потом могли искать правильные видео, которые надо вам на самом деле смотреть. Потому что если вы будете искать видео по избавлению от невроза, вы не избавитесь от невроза. Вам надо избавляться от других вещей. Вам надо избавляться от этих компонентов. Теперь давайте определимся. У нас есть четыре компонента. Эмоциональное состояние в течение дня. Ваша симптоматика в течение дня. Ваш образ жизни, бессонница, ухудшенное самочувствие и панические атаки. Теперь давайте разберемся по этапам Сначала, в первую очередь, если у вас есть панические атаки, вам надо избавляться от них Но тоже нужно понять, что это такое Паническая атака, на самом деле, она не напрыгивает на вас, как многие думают Я иду себе, иду, и вдруг меня фу, накрыла паника Бред, это неправда Дело в том, что это вы так воспринимаете Но на самом деле, панику создаете вы сами вы скажете, ну конечно же я создаю, а кто? Да, но каков механизм? Паника создается вами тогда, когда вот те самые симптомы, которые у вас периодически возникают, возникают в более сильной форме, что вы начинаете их бояться. То есть представьте, что вы испугались симптомов, которые вызваны вашей тревожностью. Если вы испугались симптомов тревожности, они усиливаются. Этот процесс происходит молниеносно, это и есть паника. Поэтому в первую очередь, ваша задача, Научиться правильно воспринимать свои симптомы во время вашего ВСД, невроза, тревожного расстройства. То есть ваши симптомы страха вам нужно научиться правильно воспринимать и не бояться их. И тогда паника запускаться просто не будет. То есть у вас будет тревога, будут симптомы, но паника уже не создастся. Поэтому в первую очередь нужно убрать панические атаки за счет изменения своего восприятия к симптомам, которые у вас возникают. К симптому вашего невроза. Поэтому очень важно про это разобраться. Какие симптомы возникают, каким образом. Про это как раз есть много видео. Вам надо их смотреть. Как возникает такой-то симптом при ВСД? Как возникает такой-то симптом при ВСД? И когда вы будете понимать, как это все возникает, вы уже автоматически будете спокойно к этому относиться и не будете паниковать, когда у вас возникло сильное сердцебиение, например, и вы понимаете, каким образом оно сейчас возникло, да? И вы понимаете, что это сердцебиение вызвано вашим неврозом, и вы не будете его бояться, и не будете доводить это все до паники. Это первое. Теперь, смотрите, у нас осталось три компонента. Про панические атаки я только что рассказал. Поэтому у нас осталось три компонента. Негативные эмоции в течение дня, симптомы в течение дня, образ жизни в течение дня, проблемы со сном, аппетитом, утомляемостью. Теперь, давайте возьмем проблемы э, в образе жизни. Проблемы со сном. Из-за чего возникают проблемы со сном? Ну, во-первых, у вас есть переживания. Вы не можете отключить свое сознание. Вы думаете, мусолите, рассуждаете, накручиваете. То есть проблема со сном зависит от вашей тревожности в течение дня. От того вообще, насколько часто и как вы тревожитесь. От вашего уровня тревожности на сегодняшний день. Далее. Ваши э, проблемы со сном также зависят от симптоматики. То есть... У вас возникает напряжение в теле, оно мешает вам перейти в состояние сна. Как видите, третий компонент, образ жизни, именно проблемы со сном, связан с первым и вторым, с негативными эмоциями, тревожными реакциями и с симптоматикой. Получается, это следствие. Не трогаем проблемы со сном. Вы можете использовать любые снотворные, успокоительные на ночь, чтобы высыпаться. Это безусловно. Но не стоит пытаться решить проблему со сном отдельно. Потому что вы будете работать как бы э, против ветряных мельниц. То есть, грубо говоря, это ни к чему не приведет. Потому что причина в другом. И это важно понять. Потому что в неврозе, в вашей проблеме, гораздо важнее понять, с чем работать не нужно. И понять, чем понять, с чем работать нужно. Потому что там в итоге, когда вы думаете, если с этим не нужно, с этим не нужно, с этим не нужно, остается не так много, с чем работать. И это очень важно. Потому что очень много людей, они, понятное дело, вот, если я бы был на вашем месте, и у меня бессонница, ну я бы, конечно, хотел бы спать. И я бы думал, так, смотрю видео, как избавиться от бессонницы. Но понимаете, в чем смысл? Если у меня причины какие-то стандартные, пусть типа стрессовая ситуация, то это одно дело. А другое дело, это если невроз является причиной вашей бессонницы. И здесь получается, даже по сути вещей, бессонница является следствием невроза, а значит пока не уйдет невроз, не уйдет и бессонница. И это так и есть. То есть вы можете улучшать свой сон параллельно, но не является это единственной задачей или первой задачей. Это не первая задача. Первая задача в другом, об этом я тоже расскажу, смотрите дальше. Далее, проблемы с аппетитом. То же самое, на фоне симптоматики возникает дискомфорт в животе и плюс тревожность, сам по себе, когда человек страхом реагирует, у него происходят определенные процессы. Остановка пищеварения, остановка выработки слюны, ну, и многие другие процессы, и это все приводит к тому, что пропадает аппетит. То есть, организм как бы перестраивает свои ресурсы, и вы чувствуете, что у вас нет аппетита, часто это происходит. Или, наоборот, аппетит повышается, это тоже проблема с аппетитом. Опять же мы говорим, что это следствие тревожности и симптомов Дальше утомляемость вы постоянно испытываете симптомы. Адреналин вызывает сердцебиение. Вы тратите просто больше калорий за день. Это связано с физическими симптомами. Дальше мы говорим эмоционально. Вы постоянно эмоционально испытываете переживания. И, конечно, если вы не привыкли к этому, то вы быстро от этого устанете за день. То есть день прошел, как обычно, но при этом у вас был целый фонтан эмоций. Да, негативных эмоций в течение всего дня. Поэтому это вас выматывает. Физически выматываетесь эмоционально. Опять же мы говорим, что весь ваш образ жизни, да, бессонница, проблема, ну то есть проблемы со сном, аппетитом, утомляемость, это следствие симптомов и тревоги. Понятно? Все, мы говорим, это следствие, поэтому с этим мы напрямую, то есть мы не будем работать с третьим пунктом напрямую отдельно, потому что это бессмысленно, пока есть симптомы и тревога, ни один из моих пунктов не пройдет. То есть третий пункт не уйдет, пока есть первые два. Вот такая логика. Значит, с третьим пунктом работать отдельно нельзя. Надо работать в комплексе, либо вообще не работать. То есть как-то улучшить, например, использовать снотворное, но при этом работать с другими вещами. Все. Осталось два пункта. Это очень важные моменты, потому что сейчас вы дойдете до истины невроза, до понимания сути вашей проблемы. Пункт второй. Симптоматика. Как только мы говорим о вашей симптоматике, это может быть фоновая симптоматика, например, напряжение, головокружение или ситуативная симптоматика, скачки давления, сердцебиение, бросает в сжату в холод. Очень огромный набор симптомов в своих комбинациях. У каждого из нас физиологически есть особенности, поэтому выброс адреналина провоцирует определенный ряд симптомов, которые мы ощущаем в разной, в разной степени. То есть вы, например, можете лучше ощущать сердцебиение и головокружение. А я, например, может быть, лучше буду ощущать напряжение и шум в ушах. Это говорит о том, что у нас разные физиологические особенности, но на самом деле мы чувствуем сразу все симптомы. Просто мы сосредоточены на тех, которые для нас наиболее актуальны. Теперь, из-за чего возникают симптомы? Ваши симптомы возникают из-за постоянного выброса адреналина. Адреналин выбрасывается, и у вас ускоряется сердцебиение, и запускает все эти процессы. Физиологически так работает вегетативная нервная система. Что запускает адреналин? Очень важный вопрос. Когда у вас возникает страх эмоционально, после того, как страх возник эмоционально, ваш мозг тут же отправляет сигнал над на выброс адреналина. Выброс адреналина провоцирует всю вашу симптоматику. Фоново, ситуативно, неважно. Поэтому мы говорим. Получается, моя симптоматика возникает в результате эмоции, страха, после того, как мозг направляет сигнал на выброс адреналина. Что заставляет мозг отправить сигнал? Страх возникший. Не может быть так, что человек испугался и не выбросился адреналин. Вот в чем смысл. Есть некая связка эмоций и адреналина. Возникла эмоция страх, мозг дал сигнал выброса адреналина. Возникла эмоция страх, опять дал сигнал. И он так делает каждый раз, когда это происходит. То есть это совершенно нормально с точки зрения физиологии. Потому что если бы у нас ситуация вызывала страха мозг такой, типа, ну и ладно, то у нас бы не было ресурсов для преодоления. Мы же должны сражаться, убегать там, и так далее. Поэтому давайте сделаем еще один очень классный инсайт в голове. Симптоматика следствия тревоги. То есть симптоматика следствия тревоги. Пока есть тревога, которая эмоционально возникает, ваш мозг будет давать, Выброс адреналина, чтобы возникала симптоматика. И это будет происходить в любом случае. Поэтому любые попытки работать с симптоматикой напрямую, отдельно, без тревоги, обречены. И это, к сожалению, основная проблема. Многие люди годами тратят время на избавление от симптоматики. и, К сожалению, из-за этого их невроз только ухудшается, потому что они не работают с тем, с чем нужно на самом деле работать. Переходим к первому пункту. Ваши негативные эмоции в течение дня. Здесь мы говорим о вашей эмоциональности, о вашей тревожности. Когда человек сильно раздражен, обижен, там, часто испытывает негативные эмоции, это связано с его в целом повышенной тревожностью. То есть у него эмоциональность высокая из-за тревожности. И в результате этого он сильно эмоционально реагирует. То есть, грубо говоря, часто очень получается так, что человек он э, среагировал на что-то, допустим, и потом... Э, у него происходит эмоциональная реакция, и потом еще что-то происходит, и он уже более эмоционально это среагирует. Например, головная боль приводит к повышению эмоциональности, и вы более раздражительны и вспыльчивы. А если у вас есть повышенная тревожность, то то же самое с вами и происходит. Теперь, если мы говорим о том, что негативные эмоции связаны с тревожностью, то получается, что мы убрали все-все-все-все пункты как следствие, а остается только тревожность. То есть моя тревожность, ваша тревожность, уровень вашей тревожности – это как раз то самое, что и запускало и усугубляло ваше состояние. Вы можете даже вспомнить, чем выше становился уровень тревожности, тем, соответственно, сильнее становилась симптоматика, тем сильнее возникали проблемы со сном, тем выше была ваша эмоциональность тем сильнее возникала паника в каких-то ситуациях. И все это зависело от вашего уровня тревожности, который постепенно, со временем повышался. Сейчас я хочу вам донести вот какую ключевую вещь. Что именно ваш уровень тревожности, он сейчас высокий. Моя проблема, повторяйте за мной, моя проблема в повышенном уровне тревожности. Именно этот уровень тревожности отличает меня от того, каким я был раньше. Именно уровень тревожности отличает меня от остальных людей. И именно уровень тревожности и является на самом деле неврозом. И именно уровень тревожности является на самом деле моей проблемой. Потому что если бы у меня был низкий уровень тревожности, у меня бы не было бы никаких волнений, мозг бы не давал сигнал на выброс адреналина, у меня бы не было симптоматики, не было бы симптоматики, я бы не уставал, у меня бы не было проблем с аппетитом и сном, не было бы тревоги, из-за которой я не могу заснуть, не было бы приступов паники, потому что нету симптоматики. То есть вся моя проблема связана с вам повышенным уровнем тревожности. И в зависимости от того, какой у меня уровень тревожности, я испытываю те или иные дополнительные проблемы как следствие этого уровня. То есть представьте, вы перешли на следующий уровень тревожности, у вас добавились симптоматика, новые симптомы, проблемы со сном, еще уровень тревожности, симптомы, проблемы со сном, панические атаки. То есть я хочу донести до вас очень простую вещь, что ваш уровень тревожности – является эпицентром, откуда все идет. То есть это является тем, куда вам надо направить все свои усилия. И вот когда мы говорим, человек хочет, говорит, я хочу избавиться от невроза. Ответ ⁇ снизи свой уровень тревожности. Я хочу убрать симптоматику, снизь уровень тревожности. Я хочу спать нормально, снизь свой уровень тревожности. И так можно ответить на все эти вещи, потому что есть причинно-следственная связь. В этом видео я не буду рассказывать про уровень тревожности, про то, как его снижать, как с ним работать, что это такое. Об этом вы как раз найдете множество информации, на моих каналах, на моем канале в моих видео в, в интернете где угодно но теперь я хочу вас поздравить если вы все правильно поняли и поняли осознали убедились и поверили это супер вы молодец если вы прослушали и что-то непонятно вы что-то не сильно поверили в это заново смотрим теперь вы теперь будете знать концовку вы снова пройдетесь по всем этапам и снова для вас все выстроится в цепочку вы будете четко понимать. Ключевой момент здесь заключается в том, что я хочу, чтобы вы начали работать в правильном направлении. Снижение тревожности избавляет вас от невроза. Видео, информация по снижению тревожности есть в интернете. И здесь главное не то, чтобы дать вам сейчас эту информацию. Это не так важно. Важно то, чтобы вы сейчас убрали информационный шум, сосредоточились на вопросе снижения тревожности, искали информацию по методам снижения тревожности. Потому что невроз в итоге – это и есть ваш сегодняшний уровень тревожности. Напишите свои комментарии, как вам это видео, что вы для себя поняли из этого видео, именно что вы для себя уяснили, это поможет всем остальным тоже сделать правильные выводы. Напишите их прямо сейчас в комментариях, потому что каждый ваш комментарий очень важен и для меня, и для остальных наших зрителей. Поэтому прямо сейчас переходите в комментарии и пишите, какие выводы вы сделали после просмотра этого видео. А я вам говорю большое спасибо, что 24 минуты вы со мной и досмотрели это видео до конца. Вы большой молодец. Я верю, что у вас все получится. Пока.